всем опять добрый день продолжаем рассматривать расчет системы теплых полов на конкретном примере данного здания в районе строительства с наружной температурой минус 34 градуса цельсия так ну давайте нажмем кнопку расчет то есть уберем грубые ошибки может быть какие-то существуют ну а когда то есть Проверка это, что ползунок должен дойти до 100%. Если доходит, то у вас грубых ошибок нет. Есть какие-то расчетные ошибки. Возможно будут. А вот если до 50 не доходит, то есть какие-то грубые ошибки. Ну и запускаем. Так, ну и вот видим сразу же, что у нас есть ошибки. Ага, здесь у нас две арматуры и скорее всего везде так исправим сейчас эти все ошибки давайте и, скорее всего не везде не присутствует так ну вот мы убрали еще раз запускаем щитки ошибки угу. случайно 2 так ну внимание у вас получится сейчас накладка произошла так все мы убрали грубые ошибки сейчас будут расчетные ошибки так ну и чтобы нам сделать несколько вариантов расчета то есть мы договаривались что у нас будет расчет при 17 и 6 метров квадратных ну и будет при 25 когда мы возьмем всю площадь поэтому сохраним для этих расчетов второй вариант Так, ну а откроем первый. То есть а потом воспользуемся тем, который у нас существует. Так, ну вот мы убрали все грубые ошибки. То есть перейдем уже на расчеты и итоги. То есть и там я покажу и исправлю те ошибки которые вот здесь вот присутствуют и существуют Как от них избавиться? В целых 10 штук. То есть, как я говорил, что красным цветом это грубые ошибки. Белым цветом это не столь грубые ошибки. Ну, как все убирается, рассмотрим в следующем видео. Всем спасибо за внимание. Ну и было следующее видео расчетов. До свидания.